Я помню, всё рухнуло, но меня забило Она креснился Я не помню, твоя вина и ватору Кап-кап-кап-кап-кап Она креснился Не прошу тебя остановиться В клубе три модели, вся они шлюхи Но вошла праздновать Твоя печь, хач, на выстав, подарю свой став Я белая, сука, и почти довел до суести Я помню, что рухнуло меня забило Она креснился Зайдем панель твою имена и вага Кап, кап, кап, кап, кап Консу креснился Не прошу тебя остановиться Я белая, сука, и почти довел до суести Я помню, что рухнуло на меня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 я белая, сука, и почти давил до сулицы Я повезло но меня, забилось Она приснился Я простынь-база на и Кап-кап-кап-кап-кап Она а Не прошу тебя остановиться Я белая, сука, и почти давил до